Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний обзор посвящается дебютному и на данный момент единственному комплекту от компании Vapers United под названием Insa. Комплект упаковывается в темную упаковку из плотного картона. На передней части присутствует схематичное изображение самого комплекта и предупреждение о возможном содержании никотина. На обратной стороне можно найти всю необходимую информацию, включая указания на цвет, комплектацию и краткие характеристики комплекта. К нам попал образец черного цвета. Под крышкой располагается батарейный мод и два одноразовых бака. В отдельной упаковке находится короткий, но качественный микро-USB кабель. Мод выполнен из алюминия с приятным на ощупь софт покрытием. Он достаточно легкий и компактный. Диаметр батарейного блока составляет 24 мм. Своими габаритами Инса похож на трубомоды компании Elif, а вот внешним видом он напоминает Мехмод за счет декоративного кольца золотистого цвета в нижней части мода. Единственная кнопка для управления модом находится в верхней части устройства. На противоположной от кнопки стороне размещен микро-USB разъем для зарядки встроенного аккумулятора. Информацию о процессе зарядки можно получить при помощи световых индикаторов вокруг кнопки. Во время зарядки они мигают зеленым цветом, а при полном заряде горят зеленым цветом постоянно. Подобным образом мод сообщает нам об остаточном заряде аккумулятора. Еще несколько цветовых индикаторов расположены вокруг коннектора, но они выполняют исключительно декоративную функцию. Управление режимами их работы осуществляется при помощи трехкратного нажатия на кнопку Fire. Подсветка может гореть белым цветом во время нажатия на кнопку Fire или переливаться несколькими цветами в течение некоторого времени после нажатия на кнопку Fire. Емкость встроенного аккумулятора составляет 2800 мАч. Зарядка происходит током в 1 А, что означает, что для полного заряда аккумулятора понадобится примерно 2,5 часа. Мод может работать с намотками с сопротивлением от 0,1 Ома, поэтому на инса комфортно себя буду чувствовать большинство атомайзеров диаметром до 24 мм. Скорость отклика неплохая, производительность устройства на уровне конкурентов. Комплектные баки различаются лишь цветом. Один выполнен из прозрачного пластика, а второй из слегка затемненного. Их объем составляет 4 мл. Внешний вид комплектных атомайзеров неплох, но вот их конструктив вызывает вопросы. Во-первых, в них отсутствует регулировка обдува, в то время как у аналогичных баков конкурентов такая возможность присутствует. Вторым спорным моментом является реализация крышки заправки. То, что она выполнена на резьбе, не в виде отверстий заглушкой, кому-то может понравиться, а кому-то нет.